Для того, чтобы снять минусовой кабель, массу, для замены или прочей ерунды. Вот, находится оно вот здесь, правое переднее колесо. Лезем под колесо. И вот видим наконечник. Надо открутить. Гаечка на 12 или 13. Зачистить, прикрутить новое. Второй конец крепится к подушке двигателя. Ориентир, я думаю, ясен. Второй конец кабеля массы прячется вот там. Вот подходит к подушке. Он вкручивается в тело подушки и Тенька, кто перетягивает, сворачивает. Но это, в принципе, не беда. Можно взять болт подлиннее, выпустить гайку наружу и притягивать через гайку. Чтобы до него добраться, соответственно, надо снять крышку воздушного фильтра. Как снимается крышка, смотрите в прошлом видео. Надо снять вот этот грибок. Сперва пыльник потом на вот это колечко надавить в ту сторону в ту и одновременно вытаскивать расхомутить вот этот хомут желательно иметь щипцы типа вот таких могут и другие подойти но проблема в том что снять можно и раздвижными пассатижами а вот поставить обратно очень тяжело чтобы было легче ставить, я вот этот носик. После этого у меня проблем нету с постановкой этого хомута обратно. Вот, как-то так. Сейчас буду снимать. На замену были сделаны провода. Это 35 квадратов. Это 25. Точнее вот этот плюсовой от стартера на генератор. Этот плюсовой от клеммы до стартера, это минус, все это удовольствие 800 рублей.